Всем привет! Сейчас я покажу, каким образом э, можно подать заявку на подтверждение стартер-кита или пакета. Нужно сделать это обязательно правильно, потому что от того, насколько верно, быстро и правильно вы все это сделаете, зависит э, скорость подтверждения квалификации стартер-кита или пакета. Поэтому давайте рассмотрим сейчас все варианты. Вариантов как минимум 4, И обо всех них мы сейчас с вами подробненько поговорим, все рассмотрим. Обязательно возьмите сейчас ручку, блокнот и запишите, каким образом это можно правильно сделать. Во-первых, есть варианты, когда непосредственно... Ну, давайте сейчас будем говорить о подтверждении стартер-кита. Потом уже о пакете поговорим. Первый вариант. Каким образом это можно сделать? Это может сделать сам человек, который купил магазин. То есть оплатил стартер-кит. В таком случае... Вот давайте с вами представим, что сейчас на экране вы видите магазин, того человека, который только что купил, ну, оплатил стартер-кит. Э, вот так вот выглядит его стартовая страничка. Что нужно модератору видеть для подтверждения? Во-первых, он должен видеть ваш логин, ну и, соответственно, факт оплаты. Где это отображается? Отчеты, заказы. Вот. И э, смотрите, вот там, где будет написано, да, ну э, вот это, э, просто здесь нет этого такого заказа, да, но вот здесь вот будет написано там 36 долларов, да, или сколько там 35 или там в евро, у кого как. То есть вам нужно сделать скриншот вот этой страницы. Лучше всего использовать для скриншотов программу. Эта программа есть у нас «Важно знать», «Кабинет», «Важно знать». Сразу обязательно поставьте эту программу, она удобна ну, во всех отношениях. Как установить, как пользоваться, об этом у нас есть видео. Во вкладочке Значит, «Кабинет», «Важно знать», вкладка «Форсаж». И вот здесь вот пункт пятый, программа «Быстро делает скрин». И вот посмотрите, есть все ссылки и есть инструкция по установке. Кликаете вот на эту ссылочку, все посмотрели, установили. И вот такой вот значок внизу, вот обратите внимание, птичка такая, у вас сразу пропишется в системном трее и будете одним взмахом мышки делать скриншоты. То есть это делается следующим образом. Берете, нажимаете. Я вам советую «Джокси» поставить. Там видео я рассказываю и про «Джокси», и про Газа Это вторая программка. Я считаю, что «Джокси» намного функциональнее, и удобнее, и быстрее. Вот, нажали на эту птичку, выделили область. В этой области обязательно должен быть виден логин партнера. Вот это вот «Обязательно». И дальше уже будет видно, что он здесь купил. Да? Сделали скриншот, нажали на галочку и отослали э, то есть, ссылка она будет вот так вот выглядеть. Вот таким вот образом выглядит э, ссылка. Отослали на подтверждение. Все. И уже модераторы э, в лидерском совете увидят этот запрос. Он будет выглядеть вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу, как. То есть, все неподтвержденные запросы, они выделяются вот здесь вот в красную рамочку, и мы видим, что запрос неподтвержденный. Вот, и здесь, естественно, отображается логин, да, вот что нужно модератору, человеку, который не видит вашу структуру, что ему нужно для подтверждения. Факт оплаты, а, соответственно, мы с вами увидели, здесь вот будет отображено, да, что человек купил... Starter Kit здесь будет и его логин. Вот этого достаточно. Это я вам показала сейчас первый вариант. Если сам человек, который купил Starter Kit, делает вот этот скрин. То есть вы точно также допустим, вы прямой куратор или вышестоящий спонсор, вы можете в режиме Skype разговора, демонстрации экрана, сделать фотографию экрана и точно так же сделать скриншот и выслать или вышестоящему куратору в статусе нефрит, или написать, допустим, в чате новаторов. И уже кто-то из модераторов, видя правильную картинку, сможет быстро подтвердить этого человека. Второй вариант давайте рассмотрим. Это когда скриншот делает непосредственный прямой куратор человека, который купил стартер-кит. Давайте с вами представим, что вот это, э, вот таким вот образом выглядит бэк-офис куратора. Что он должен сделать? Он идет в отчеты, спонсорство. И вот здесь отображаются все партнеры куратора. И, соответственно, он делает точно так же скриншот. Вы можете сделать только... Э, то есть, вот, чтобы видно было и ваш логин э, непосредственно как куратора, да. И, ну, допустим, вот верхнего, вот этого мы подтверждаем. Вот, то есть, здесь мы уже видим вот эту меточку «Стартер кит», да. Видим человечка нарисованного и понимаем, что оплата прошла. Логин вот здесь отображается «Человечек» здесь есть, «Стартер-кит» написано, все. Модератор тоже понимает, что оплата есть, этого достаточно. То же самое, ну и третий вариант, да, если, вернее, это уже четвертый вариант. Второй вариант у нас был скриншот через показ экрана в «Скайпе». Третий вариант – это когда скриншот делает непосредственный, то есть прямой «Куратор». И четвертый вариант, когда скриншот делает вышестоящий куратор. В таком случае вышестоящий куратор у себя в бэк-офисе выбирает отчеты заказа нижестоящей линии. Запоминайте, пожалуйста, вот эти варианты. Это очень важно. И у него появляется вот такая вот страничка. И вот здесь, где дата окончания периода, нужно обязательно поменять число. То есть не пятое, а шестое на день вперед. Это для того, чтобы появились последние заказы, сделанные сегодня. Так как мы живем, вернее, бэк-офис живет по американскому времени, то, соответственно, дату нужно менять для того, чтобы отобразились последние заказы. И нажимаете на кнопочку «Сечь» «Выбрать». И вот то, что будет последняя запись, да, вы сразу увидите, может быть, их здесь несколько, вот, и вы увидите все эти заказы. То есть, пожалуйста, сделайте то же, чтобы отображался ваш логин, мы будем знать, чья это структура, то есть, сделайте полностью вот такой вот скрин с вашим, соответственно, логином вверху, который написан, да, и здесь мы тоже видим логин пользователя, который подаете на подтверждение. И видим, соответственно, факт оплаты. Мы понимаем, что магазин оплачен. Я надеюсь, вот это понятно. То есть я рассказала о четырех видах, каким образом можно подать заявку на подтверждение стартер -кита. Теперь давайте с вами рассмотрим, как правильно подать заявку на подтверждение пакета. Здесь все, то же в вашей самое. Структуре Все те же самые четыре варианта, что и с подтверждением логина. То есть, первый вариант, когда скриншот делает... Кстати, вы можете просто в любом браузере да, здесь набрать, как быстро сделать скриншот. Вот, Как быстро сделать скриншот. Можете почитать, посмотреть если не хотите облегчить себе жизни поставить Джокси программку, да, которая пригодится вам, ну очень часто, это просто палочка-выручалочка Джокси, вот, то можете почитать, посмотреть, каким образом вообще можно сделать скриншот. Вот, значит, первый вариант, когда сам человек, который купил пакет, он делает скриншот. К примеру, вот сейчас вы на экране видите эм магазин этого человека соответственно что ему нужно сделать он выбирает отчеты заказы и вот здесь там где написано будет да ну вот здесь вот например вот у этого человека вот был заказ да и когда вы увидите зелененьким да то соответственно вот он заказ и мы уже видим да что допустим вот факт оплаты есть, у нас тоже высветится это все у модераторов в лидерском совете, и они смогут это подтвердить. То есть, соответственно, тоже обязательно, обязательно, чтобы захватывайте вот этот верхний, вот этот логин человека, чтобы мы видели, да, чей это заказ. Это в том случае, если тот, кто купил э, партнер, вот он делает скриншот. В этом случае вот так. Второй вариант, соответственно, точно так же через показ экрана в скайпе у вас там есть плюс сфотографировать экран. Фотоэкрана. Вот, делаете фотоэкрана, нажимаете потом на кнопочку Найти в ту папку, в которой сохранилась, вам сразу найдет эту картинку. Делайте скриншот, скидывайте модератору. Третий вариант это когда непосредственный куратор. Делает скриншот. Допустим, вот э, это бэк-офис куратора. Что он делает? Он нажимает «Отчеты», «Заказы нижестоящей линии». И здесь схема точно такая же, как я вам показывала с логином. Меняете дату, э, то есть ставите следующую дату, следующий день обязательно. Нажимаете «Search», э, search «Выбрать». Вот, и делайте скриншот, захватывая э, свой логин. Ну и, соответственно, здесь будет отображаться логин партнера. То есть все предельно понятно, просто, ясно. Пожалуйста, делайте правильно. От того, насколько правильно вы сделаете, будет зависеть на с, э, скорость подтверждения вашего партнера. Ну и, соответственно, правильность э, ведения дальнейшего бизнеса. Потому что если неправильно привязали логин, то в таком случае э, никто не сможет зайти по вашей ссылке, потому что ссылка будет вести на несуществующий адрес. То есть осознайте сейчас ответственность того, насколько это важно. Весь бизнес может просто пойти наперекосяк. Поэтому будьте очень внимательны. В том, что вы делаете. Я желаю всем успехов и пока-пока.